всем добрый день сегодня мы с вами будем делать домашнее песочное печенье с разной начинкой одно печенье у меня будет кофейное второе сделаю с кокосовой стружкой мягкое масло я использую одну пачку добавляю 200 грамм сахарной пудры вливаю 150 миллилитров холодного молока добавляю ванилин теперь добавляю крахмал шесть столовых ложек с горкой. Мне понадобится 250 грамм муки замешиваю тесто. Отправляю в разогретую духовку до готовности.